«Добрый вечер. Добро пожаловать в Такер Карлсон. Надеюсь, вы отлично провели День Благодарения. Вот кое-что, чего мы не знали, но теперь знаем». Зимой 2020 года Тони Фаучи хотел знать, как реагирует коммунистическая партия Китая. Он послал одного из своих заместителей, Клиффорда Лейна, в Китай, чтобы выяснить это. Лейн казался ошеломленным тем, что он там увидел. Целые китайские города задавали вопросы и отвечали на них. Весь город. Огромное количество людей были насильно заперты в собственных домах, в некоторых случаях, чтобы умереть с голоду. Тайная полиция курсировала по улицам, загоняя пешеходов в фургоны без окон за преступления, заключающиеся в том, что они находились снаружи. Домашние животные, собаки и кошки были объявлены нечистыми и забиты до смерти на тротуаре. Это была адская антиутопическая сцена. Итак, Лейн вернулся в США чтобы рассказать Тони Фаучи о том, что он видел, но Тони Фаучи не испытал отвращения. Он был потрясен нарушениями прав человека, которые он видел в Китае. Согласно новому отчету, основанному на показаниях, появившихся в этом месяце, Тони Фаучи испытывал зависть. «У них есть то, что мы должны делать в США», — сказал Фаучи Тол Лейну. С первого дня очевидно, что Китай был образцом, по которому чиновники общественного здравоохранения должны были реагировать на ковид здесь. Это все еще модель. На самом деле блокировки в Китае все еще происходят. Они никогда не заканчивались. Наши чиновники здравоохранения никогда не переставали аплодировать этим блокировкам. В апреле этого года китайское правительство закрыло Шанхай, крупнейший город Китая. Это один из крупнейших городов мира, население которого в три раза превышает численность Нью-Йорка, 25 миллионов человек. Все 25 миллионов человек находятся в бессрочной изоляции. Шанхай – самый большой лагерь для военнопленных в истории. Почему китайское правительство так поступает? Ни один честный человек не верит, что это имеет какое-то отношение к общественному здравоохранению, потому что это не так доказуемо. По состоянию на воскресенье в Китае не было зарегистрировано ни одного случая смерти от ковида в Китае, стране с населением в полтора миллиарда человек. Ковид не представляет угрозы для китайского правительства. Политические беспорядки – это угроза китайскому правительству. Так было всегда. В том-то и дело. В Китае, как и в Соединенных Штатах, политика в отношении ковид не является вопросом общественного здравоохранения. Политика в отношении ковид – это способ лишить населения самых элементарных гражданских свобод и остаться у власти. Это предельно ясно. Именно поэтому наши лидеры поддерживают то, что происходит сегодня вечером в Китае, потому что они хотели бы, чтобы это произошло и здесь. Сотни миллионов людей заключены в тюрьму по всей стране. Это, по мнению эпидемиолога, в интересах каждого. Правда? Вот как это выглядит в Китае. Некоторых заставили поместить в карантин на улице в холод на парковках. Это вирусное видео, которое CNN не смогло проверить, показывает, что других заставляли оставаться в ванных комнатах, спать под писсуарами. На этом видео говорится, что это карантинный объект для детей. Маленький мальчик прыгает по кирпичам, чтобы избежать лужи грязной жидкости, где они пользуются ванной. Эта женщина рыдает на земле, плача, что после того, как ее поймали со снятой маской, правительство приостановило ее бизнес на 30 дней, потеряв месячный доход. Металлические шипы, которые, по словам фанатов, были установлены на воротах комплекса, чтобы помешать жителям покинуть его. Хм. Итак, это специальные концентрационные лагеря ковид, но прямо сейчас по всему Китаю строятся новые специально построенные концентрационные лагеря ковид. Город на западе Китая в течение последних трех месяцев фактически превратился в собственный концентрационный лагерь, полностью блокированный, жители не могут покидать дома. На прошлой неделе в жилом комплексе в этом городе вспыхнул огромный пожар. Правительство опечатало двери, в том числе выходы наружу. Пожарным потребовалось три часа, чтобы справиться с пламенем. К тому времени внутри заживо сгорели 10 человек, в том числе трехлетний ребенок. Новость распространилась по всей стране. В Китае, как и в Соединенных Штатах, Социальные сети подвергаются цензуре со стороны ответственных лиц. Я потратил много времени и денег там и здесь, подвергая его цензуре. В конце концов, это не сработало. Возмущение способно проникнуть даже через самые жесткие фильтры. Поэтому протесты начали формироваться по всему Китаю. С тех пор эти протесты превратились в самый большой вызов коммунистическому правлению со времен коммунистического правления, со времен протестов много лет назад. Oh, y'all. Опять же, это Такер. Опять же, это самые крупные протесты, о которых мы знаем, происходившие в Китае с 1989 года. Что интересно, так это реакция в этой стране. Итак, вы смотрите эти клипы и задаетесь вопросом, кто мог бы болеть за тайную полицию в этих клипах. Как может какой-либо порядочный человек быть на стороне китайского правительства против населения страны, народа, против прав человека, против человеческой порядочности? Кто мог бы болеть за танк против одинокого храбреца, стоящего перед ним? ответ таков. К сожалению, некоторые люди могут быть на стороне танка. Некоторые люди могли бы поддержать угнетателей против угнетенных. В этой стране многие так и делают. Один из них Тони Фаучи. Вот он со вчерашнего дня, когда в Китае убивали людей за то, что они стремились к самым элементарным свободам, вот Фаучи еще раз говорит о том, что китайское правительство является образцом для нашей страны и нам может понадобиться. Снова закрыть наши школы, несмотря на то, что ковид так же опасен, как и грипп. Смотри.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 Снова школы. Фашизм с веселым лицом. то, не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 Сегодня пресс-секретаря Белого дома Джона Кирби попросили дать официальную реакцию. Вот что он сказал. Какова реакция президента, когда он слышит, как протестующие в Китае скандируют «Свобода» или «Си Цзиньпин» уходит в отставку? Они говорят сами за себя. Никакой реакции нет? Они говорят сами за себя. Мы ясно даем понять, что поддерживаем право на мирные протесты. Протестующие говорят сами за себя? Разве мы не потратили 60 миллиардов долларов на поддержку коррумпированного правительства Украины, потому что они на стороне демократии? Хотя это и не свободная или демократическая страна. Это предлог «мы за свободу»? Люди говорят, что нас не бросят в концентрационный лагерь или не зарежут до смерти в моей собственной квартире, а администрация Байдена не может встать на их сторону. Правда? Они говорят сами за себя? Джон Кирби, вам должно быть стыдно за себя. Трудно поверить, что это реально. Это реально. Конгресс США занял ту же позицию, крича о правах человека в Твиттере, ничего не говоря о том, что происходит сегодня вечером в Китае. К сожалению, мы не смогли дозвониться до его бывшей девушки и не услышали ни слова от комиссара НБА Адама Сильвера. Адам Сильвер тратит много времени на то, чтобы кричать о том, какая это авторитарная страна, угрожая людям, которые здесь живут, наказанием. У него нет никаких проблем с тем, чтобы угрожать американским избирателям в Северной Каролине, например, или Техасе, у которых есть отдельные ванны и комнаты для маленьких девочек. Что он думает об убийстве людей за то, что они хотят покинуть свою квартиру? Сегодня мы отправили электронное письмо в его офис, чтобы узнать его мнение о тайских концентрационных лагерях. Что думает по этому поводу Адам Сильвер? Мы не получили ответа. Почему это так? Ведь он зарабатывает миллиарды долларов в Китае. НБА не может сказать ни слова о том, что Китай бросает свое население в концентрационные лагеря, превращая Шанхай в тюрьму. Когда вы спрашиваете тренеров НБА о гражданских правах в Китае, вы получаете лекцию о том, насколько мы хуже. Смотрите.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 Все эти люди приезжают из Китая. НБА буквально приезжает из Китая. Поэтому они не скажут ни единого негативного слова о своих хозяевах. Это не американская лига. Это не люди, лояльные Соединенным Штатам. Они презирают Соединенные Штаты. Они состоят на жалование у Китая. Это правда. Как это может быть неправдой? Таким образом, они даже не могут критиковать детей, сгорающих заживо в многоэтажном жилом доме. Потому что двери были заколочены гвоздями из-за ковида, который на самом деле ни для кого не представляет угрозы. Итак, НБА принимает пас. Белый дом принимает СПА-процедуры. Госдепартамент МСНПК принимает пропуск. Вы должны спросить, а как насчет основных идей, лежащих в основе этого, что это мое тело, мой выбор? Это мое тело, мой выбор? У нас есть телесная автономия в этой стране. Я контролирую свое тело, а не правительство. На случай, если вы еще не слышали этот аргумент, вот он. Это сделано недавно. Посмотрите, право выбора есть в этом бюллетене. Мы хотим защитить право женщины на выбор. Вы готовы отстаивать право женщины на выбор?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 Концентрационный лагерь? Есть ли у одного 1,5 миллиарда человек, живущих в Китае телесная автономия?